Привет, и это обновление скинти в Я добавил вот такое межпространственное зеркало. Нашему персонажу изменила текстура, она стала лучше. Был добавлен рабочий фонарик. Ну и можно теперь ползать. Рабочий... И это не падает. Не упал вот я не могу пройти тело так и не падаю вот я показываю только один раз монстра от а других я скорее всего показывать не буду можете написать в комментариях как вам монстр это монстр со старым материалом это с новым который лучше Сейчас он покажется более синим или крас... ну, и красным. но На самом деле он вообще зеленый. Настолько уж могущественный этот цвет. И сделал анимацию в блендер, которая, скорее всего, вообще не будет в игре. но просто для теста. И это снова с плохим материалом. А уже вот этот более проработан. Еще они у... прикольно выглядят в те... Блин. Еще они прикольно выглядят в темноте. Вот так вот делаем. И идем смотреть. Вот так вот они светятся в темноте. В принципе, обновление на этом все И вот если что, эта ошибка происходит, потому что надо ребилдит свет когда я хоть что-то вину надо ребилдит свет если я сейчас нажму это оно будет загружаться где-то минут 10 или 5, ну, 5 и эта ошибка пропадет кстати что вот это там сюжет там тест ну мы там где нужно были а вот в сюжет мы не пойдем ну а на этом все. Всем пока.